Добрый день! Сегодня мы поговорим о радиаторах. Какие бывают радиаторы, их преимущества и недостатки. Мы рассмотрим 4 основных типа. Алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные. Стальные. Как понятно по названию, они полностью сделаны из стали. Внутри данных радиаторов находятся нагревательные панели и конвекторное оребрение. Количество данных панелей и оребрения зависит от типа размера радиатора. Они бывают 10, 11, 21, 2 и 33 типов. Самое распространенное ⁇ это 22 тип. Рассмотрим основные преимущества остальных радиаторов. Конструкция радиатора позволяет встроить в себя термоголовку, удобность в монтаже, легкость, бюджетность экономичность и безвредность к окружающей среде долгий срок службы и что самое главное эти радиаторы очень экологичны и безвредны поэтому их можно использовать в детских садиках, в больницах рассмотрим основные недостатки сливать воду системой отопления категорически запрещается кислород соприкасается со стенками радиатора и таким образом образуется коррозия. И также они боятся гидроударов, поэтому в высотных зданиях их устанавливать нельзя. Далее рассмотрим алюминиевый тип радиаторов: экструзионные и литьевые. Экструзионные более дешевый вид изготовления. Они получаются цельные поэтому нельзя ни добавить секции ни убрать секцию литевые радиаторы изготавливаются методом литья под давлением и также они могут быть разборные то есть можно добавлять секции и убирать секции преимущество алюминиевых радиаторов конструкция позволяет встраивать в себя термоголовку у них очень хорошая теплоотдача они легкие и также не очень сложные в монтаже. Недостатков у данного типа радиаторов немного больше, чем у остальных. Они чувствительны к ударам и прочим физическим воздействиям. Нужно следить в системе отопления за уровнем PH в воде. В системах отопления с алюминиевыми радиаторами нужно учитывать фильтрацию воды так как крупные частички разрушают внутренний слой в радиаторе, что снижает их срок эксплуатации. Алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать в системах, где присутствуют медные трубы, так как при их взаимодействии происходит окисление. Биметаллические радиаторы. Есть очень много видов данного типа радиаторов, но самый распространенный тип а с алюминиевым корпусом и стальными трубами внутри. Основное преимущество перед алюминиевыми и стальными радиаторами, это его продолжительный срок службы и прочность. Основные недостатки – это их относительная дороговизна. Опять же, во время спуска воды с системой отопления может образовываться коррозия внутри радиатора. Алюминий и сталь отличаются своими показателями теплового расширения поэтому в первые годы эксплуатации могут возникать некие шумы и потрескивания в радиаторах далее рассмотрим самый старый тип радиаторов чугунные в отличие от всех остальных радиаторов они долго нагреваются и долго остывают основные преимущества если не дай бог у вас отключится отопление данный тип радиаторов еще маленький промежуток времени сможет отдавать свое тепло чугун не подтвержден коррозии также данные типы радиаторов отличаются своей долговечностью и экономичностью. Основные недостатки чугунных радиаторов это их вес, и количество воды, которое находится в самом внутри радиатора. Поэтому нужно предусматривать прочное крепление к стене. Также, если вы не хотите видеть однотипные и устарелые радиаторы у себя дома, существуют так называемые дизайнерские радиаторы. Их можно подобрать под любой дизайн и под любой цвет интерьера. Итак, мы сделали небольшой обзор радиаторов. Можно сделать вывод, что не каждый радиатор подойдет для вашей системы отопления. Также стоит понимать, что настройка эксплуатации радиатора в системе отопления влияет множество факторов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, клацайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!